Курс доллара превысил отметку в 79 рублей. Есть ли положительные прогнозы развития ситуации? Ситуация сегодня на международной арене можно характеризовать как статус глубокого муку. Это противостояние и вероятность введения новых санкций против российской экономики, против российских банков, против российских компаний. Заседание ученого совета Казанского федерального университета. Научная конференция философов в Казанском университете. Всем привет! В эфире «Универнию» со студии Надежды Мещерякова. Стали известны особенности приема в Казанский федеральный университет в 2022 году. КФУ планирует принять 13 589 человек. Примерно половина от этого числа выделена под бюджетные места. Еще один важный аспект приемной кампании – это публикация приказов о зачислении. В этом году они будут опубликованы на неделю раньше.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 Заведующие отделением униклиники Казанского федерального университета удостоено звание «Заслуженный врач РТ». Врач-терапевт Ильсиер Шафигулина получил награду из рук президента Татарстана Рустама Миниханова. Курс доллара превысил отметку в 79 рублей на фоне новых угроз США ввести новые ограничения в отношении России. В США заявили, что готовят введение санкций в сферах экспорта и финансов. Каковы основные причины этого и к чему готовятся россиянам? Узнаем далее. Mm-hmm.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 Доцент кафедры общей физики Казанского федерального университета получил грант фонда Владимира Потанина. Ирина Романова вошла в число победителей конкурса «Академический десант». <музыка> в Казанском федеральном университете проходит итоговая научная конференция. В ней приняли участие сотрудники Института социально-философских наук и массовых коммуникаций.